Ваше превосходительство, уважаемый председатель, генеральный секретарь, уважаемые министры, дамы и господа, для меня большая честь выступать от имени Республики Казахстан на этой важной международной площадке. Прежде всего я хотел поблагодарить правительство Румынии за теплое гостеприимство и большую работу, которую вы проделали для обеспечения успеха этой конференции. Как известно, информационно-коммуникационные технологии являются важнейшим фактором конкурентоспособности экономики. Повышение качества жизни людей и развитие ИКТ-инфраструктуры для Казахстана имеет стратегическое значение по ряду причин. Это ну, большая территория страны при низкой плотности населения. Использование расположения в самом центре Евразии как логистического преимущества и как следствие развития цифровых транспортных коридоров, сетей телекоммуникаций во всем регионе и так далее. В нашей стране все крупные и мелкие города охвачены мобильной связью 4-4 поколения. В четырех густонаселенных городах страны уже запущен пилотный проект связи поколения 5G, а в ближайшие годы планируется обеспечить данной технологией все крупные административные центры Республики Казахстан. Государством организован проект, в которого проведен интернет 928 сельских населенных пунктов с населением свыше 250 человек. В целом большинство сельских школ Республики Казахстан обеспечено доступом к сети интернет Кроме того, Казахстан является лидером регионов в реализации совместно с Международным союзом электросвязи проекта ГИГА, который ставит свои цели обеспечение доступа к сети интернет каждой школы в мире. За период 2020-2022 годов в Казахстане самый дешевый, зафиксирован самый дешевый интернет среди стран Центральной Азии, а скорость интернета в стране только за 2022 год увеличилась на 22%. Два национальных геостационарных спутника обеспечивают телекоммуникационными услугами и услугами телерадиовещания всех операторов страны и населения. И в настоящее время предоставляет услуги спутниковой связи для соседних государств. Кроме того, активно прорабатывается возможность сотрудничества с операторами низкоорбитальных спутниковых группировок для обеспечения полного охвата территории Республики Казахстан широкополосным доступом в интернет. Активный переход Казахстана к цифровому обществу, включается все такие важные направления, как развитие качественной IT-инфраструктуры – человеческого капитала, цифровизации секторов экономики, создание э, инновационных, инновационных экосистем. За последние два года казахстанская экономика показала высокий уровни цифровой устойчивости путем проникновения цифровых решений во все сферы деятельности. Доказательством тому является положительный уровень Казахстана в мировых рейтингах. В частности, мы занимаем 11 место в рейтинге ООН по уровню развития онлайн-услуг, 29 место по индексу развития электронного правительства, и 31 место по уровню кибербезопасности. На сегодняшний день уже 94% государственных услуг доступны онлайн. Часть из них ориентирована на лица с ограниченными возможностями. В сфере образования 97% учебников оцифрованы. Также цифровизация коснулась многих отраслей экономики, таких как банковская сфера, здравоохранение, сельское хозяйство, энергетика и другое. Наш мир стремительно меняется. И мы должны адаптироваться к новым глобальным вызовам развития технология, а главное – к чаяниям и требованиям наших граждан для предоставления все более качественных интеллектуальных услуг по всему земному шару. Для этого нам необходима глобальная экспертиза и обмен опытом и знанием на постоянной основе. Деятельность МСЭ и подобные глобальные мероприятия как раз являются такой площадкой. Сегодня Казахстан готов поделиться своим опытом и экспертизой путем выдвижения высококвалифицированного технического эксперта в радиорегламентарный комитет МСЭ наш кандидат Резат Нушабеков владеет огромным опытом и знаниями в сфере телекоммуникаций за годы работы внес неоценимый вклад в развитие отрасли телекоммуникаций. Работая вместе, мы сможем сделать гораздо больше для преодоления цифрового разрыва между городом и селом. Мы со своей стороны желаю вам успешной, плодотворной конференции. Благодарю за внимание.